Бисмиллях, альхамду лиллях, вассаляту вассаляму аля Сегодня мы с вами начинаем изучать книгу, которая называется Аль-Мунтақа. Аль-Мунтақа – это значит «избранные хадисы» или «хидзи ас-сибьян» для того, чтобы дети заучивали эти хадисы наизусть. Мимма тақақа алейхи шейхан – из тех хадисов, которые согласованы между двумя шейхами, то есть двумя великими Учителями. Это имам Аль-Бухари и имам Муслим. Имам Аль-Бухари является учи учителем имама Муслина. Оба они являются великими имамами, нашими учителями. Досминутся над ними Всевышний Аллах. Значит, дети, это книга для того, чтобы вы заучили хадисы из этой книги. И в этой книге содержатся хадисы, которые приходят в сахихи имама Аль-Бухари и в сахихи имама Муслина. И говорится здесь, минсуннати Суннати Расули Аднан», то есть эти хадисы из Сунны посланника Аллаха, пророка Аль Аднан. Потому что Мухаммад, саляллаху алейхи вассалям, родом восходит к Аднану, а Аднан является Минзурияти Исмаиль, из потомства Исмаиля, а Исмаиль, сын пророка Аллаха Ибрахима. Алейхим, ассалату вассалям, мирим и благословение Всевышнего Аллаха. И говорится, «Да благословит Аллах и его, и его семейство, и его сподвижников, и тех, кто последовали за ним, за пророком». «Би их, Би их это значит «наилучшим образом». От слова «эх И смотрите, здесь у нас приводится 300 хадисов, 300 пророческих хадисов. Значит, наша задача. Изучить эти хадисы из этой книги, заучить их наизу наизусть, постараться понять их смысл и жить соответствии с этими хадисами. Чтобы мы были кем? Мин ахли сунна валь а", то есть из приверженцев сунны, из приверженцев хадиса. То есть были мин ахли хадис, чтобы мы были из приверженцев хадиса, жили по хадисам пророка саляллаху алихи ва салям. А пророк про него Всевышний Аллах сказал то, что в нем усва. Наилучший пример для нас. Мы должны подражать ему и быть похожим на него, чтобы жить так, как прожил свою жизнь пророк Мухаммад, и чтобы Всевышний Аллах полюбил нас. И поэтому в предисловии к этой книге скажем слово Всевышнего Аллаха. Аллах сказал пророку Мухаммаду, «Куль им кунтум Аллах, скажи, если вы любите Аллаха, хат табиуни, то последуйте за мной» и вас возлюбит Аллах. И здесь говорится, интиха, то есть эти хадисы избрал из двух этих сборников Мухаммад ибн Ибрагим аль-Мисри, гафар Аллахуля, шейх Мухаммад ибн Ибрагим, да простит Аллах ему его грехи. Сегодня мы с вами зачитаем три слове, потом я немножко расскажу, да, что какие главы содержат эта книга в себе, то есть какие хадисы в этой книге будут приводиться. И также зачитаем с вами сейчас Муходдима. Муходдима – это предисловие к этой книге. И постараемся взять с вами первый хадис из этой книги. Говорит Аль-Муаллиф. Бисмилляхи рахмани рахим. С именем Аллаха, милостивого, милующего. Аль-Хамду нас. Вся хвала Аллаху, Господу людей. Марикин нас. Царю людей, Иляхин нас, Богу людей. джиннафи ван нас, Творцу джинов и людей. Значит, вся хвала Всевышнему Аллаху. И Всевышний Аллах сказал, Я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне, говорит Всевышний Аллах. Вассаляту вассаляму Хойри, Мухаммадин и также мир благословения, благословение лучшему из творения Аллаха и печати всех посланников Аллаха. Печать имеется в виду последнему посланнику Аллаха Мухаммаду Господину людей. И также да благословит Аллах его семейство, которым Аллах пожелал очищения, то есть его семейство, которые являются верующими в Аллах и в его посланника Мухаммеда, Аллах им пожелал очищения. И также отвел от них грязь, то есть отвел от них всякую нечисть. Васох Биги и его сподвижником, которые являются для миров Аль-Кудвэ. Кудва, то есть примером, ваннеброс, неброс, то есть они являются для нас светом, лучом, то есть освещает нам да, прямой путь. Значит, мы должны быть похожими на подвижников, посланника Аллаха, Аллаху, салям, они являются для нас примером. И дальше говорится, затем, а затем, ха, эти хадисы являются избранными. Мим и Нанани Аль Бухари Муслим Аль То есть из тех хадисов, которые приходят у двух имамов: Имам Аль Бухари и Имам Муслима. И запишите имена, дети, запишите имена. Имам, аль Имам Аль Бухари, у него кунья Абу Абдилла, Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим Аль бардизба Мухаммад Ибн Исмаил, Ибн Ибрахим, Аль-Бардизба, Аль-Джурви, Аль-Бухари. То есть просто запишите. куни у имама Аль-Бухари, Абу Абдилля, Мухаммад ибн Исмаил. Его зовут Мухаммед. Записали? Аль-Бухари, как его зовут? Мухаммад. Мухаммад. <рес quê> <và Muslim, рес Latinos> а Муслим, Аль-Имам Муслим, Аль-Имам Муслим, Ибн Хаджад, Ибн Муслим. Записали, да? Муслим, его зовут Имам Муслим, Ибн Хаджач. Как написать? Как записать? Имам Муслим, Ибн Хаджач. А это сейчас нужно писать? Рахима хумаллаху вараха адару Если не успели, потом запишут Значит, доснилится над ними Всевышний Аллах и поднимет их степень за то что они привели в своих двух достоверных сборниках хадисы Да от посланника Аллаха мухаммада мир ему благословение Аллаха и большинство этих хадисов миналя хади то есть, есть большинство вот этих хадисов которые приводятся в этой книге 300 хадисах они являются из коротких хадисов. Для чего? Для того, чтобы легко было их заучить наизусть для детей. Значит, эта книга специально для детей и также подходит для их родителей. Потому что многие сегодня взрослые да, мусульмане на самом деле являются детьми в религии. То есть недостаточно образованы в религии. И значит... Мы как бы, да, как дети в религии, то есть тоже должны со своими детьми заучивать эти хадисы, понять их смысл и жить в соответствии с ними. Понятно, да, дети? Значит, мы с вами будем читать из этой книги хадисы, постараемся их заучить наизусть и жить по ним. И говорит дальше шейх, Я прошу Аллаха, чтобы Аллах принес мне пользу через эти хадисы, через эту книгу в этой жизни, в последней жизни и чтобы Аллах спас меня от искушений, как внутренних духовных, которые да в сердце человека, так и озлогера то есть внешних. Всаль Аллаху алейнабиинаМухаммадин валяльи и восходи Аджмайин. Мир и благословение Аллаха нашему Пророку Мухаммаду его семейству и всем его сподвижниками. Это значит, у нас было с вами предисловие. Теперь мы с вами зачитаем первый хадис. Бисмиллях, ниррахмян, рахим. Просим у Всевышнего Аллаха помощи. Надеемся на его милость, потому что Аллах окажет нам помощь. Смотрите, первая часть этой книги называется «Мукаддима». Читаем вместе «Мукаддима». Хорошо, «поддима» это значит предисловие, то есть вступление, то, что приходит в начале книги. И первый хадис зачитаем вместе. Передается от Абу Хурейри. Да будет доволен им Аллах. Кто может, можете записать его имя. Абдурахмани ибну Сахар. Абдурахмани ибну Сахар. Если пока да не успеваете, значит это не страшно. Самое главное, запомнили то, что это Абу Хурейра, сподвижник, который был ученым из числа сподвижников, передал огромное количество хадисов о Посланника Аллаха. Он сказал, «Каля Расулю Аллахи саляллаху алейхи васалям». قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي متعمداً فليتبوأ Сказал посланник Аллаха, мир его благословение Аллаха, Мидан. Тот, кто возведет на меня ложь умышленно, то пусть займет макхадаху свое место нар в огне. Еще раз читаем от хадис. Значит, сказал посланник Аллаха, кто возведет на меня... Ложь умышленно. Пусть займет свое место в аду, в огне. Что значит возведет на меня ложь умышленно? Если кто-то скажет кому-то, сказал посланник Аллаха и потом измыслит хадис, придумает хадис ложный, якобы пророк так сказал, значит посланник Аллаха пригрозил ему и сказал, пусть он займет свое место в аду. Это является великим грехом, одним из самых, да, величайших грехов. Нельзя лгать на посланника Аллаха. Даже если человек хочет этим самым хорошее, нельзя, да, говорить, что так сказал посланник Аллаха, если пророк не произносил эти слова. Значит, здесь, дети, приходят указание на то, что нельзя лгать на пророка, нельзя сказать, что пророк сказал. В то время, когда пророк не произносил эти слова. Это первое. Говорится также же мутаммидан, то есть умышленно, нарочно, специально так сделал. Если кто-то, например, да, слышал от кого-то слова, и ему сказали то, что посланник Аллаха так сказал, и потом он передал эти слова, но не знал, что эти слова да, являются ложными, то он не относится да, к этому хадису. Это первый момент. Второе, значит, мы также должны с вами сторониться лжи. То есть не обманывать, не обманывать родителей, не обманывать людей, стараться говорить всегда правду, потому что Всевышний Аллах любит правду, и посланник Аллаха Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был правдивым. То есть говорил правду. А если ты будешь лгать, если ты будешь обманывать, то потом люди не поверят тебе. Ведь пророк Мухаммад до того, как стал пророком, до пророчества, он в Мекке был самым правдивым. Все ему верили. И когда Всевышний Аллах не спасал ему Кур'ан, он начал призывать людей к Кур'ану, к истине, к таухиду. И люди не могли от него не принять. Почему Акубакар, роди Аллаху Ангу, его сподвижник, первый из мужчин, который принял ислам, Принял от него сразу его призыв, потому что пророк Мухаммад всегда говорил правду. А если он всегда говорил правду, то и здесь, призывая к исламу, он тоже сказал правду. И А если мы будем лгать, например, человек, да, мальчик купается в воде, плавает и потом кричит своим друзьям, я тону, я тону, я сейчас утону в воде. И мальчики прыгают в воду, чтобы спасти его, а он говорит, я пошутил. Я пошутил. То есть он обманул. А потом, когда он на самом деле будет тонуть, он скажет остальным да, своим друзьям, я тону, я тону, спасите меня. Но ему никто не поверит. И его никто не спасет. Почему? Потому что они будут думать, что он шутит, что он обманывает. И поэтому мы должны из этого хадиса также пользу взять, чтобы мы говорили правду. Понятно, да? Вот, значит, этот хадис надо заучить наизусть. Кто не может заучить наизусть, должен прочитать его громко, вслух, как минимум 10 раз. Также надо переписать этот хадис себе в тетрадь по хадису. Поняли, да? И запишем. Значит, из этого хадиса две пользы. Я вам в группе напишу, вы потом перепишет иншаллах. Первая польза. Ни в коем случае нельзя обманывать на пророка, сказать, да, что пророк сказал что-то, а он это не говорил. Второе, надо быть правдивым в своих словах, в своих делах. Например, ты сказал, что будешь маме помогать по дому или папе помогать по дому, и старайся быть правдивым, честным в этом. На самом деле помогай. Ты сказал, что пойдешь на намаз, то иди на самом деле на намаз. Значит, ты правдив не только в словах, но и в своих делах. А также еще великие мамы были правдивыми в своих намерениях. То есть, например, у тебя мысль, да? появилось желание совершить какое-то благое дело. И ты потом хочешь передумать и не делать это благое дело. Но ты вспоминаешь про свое намерение, то, что ты желал это совершить и совершаешь его, значит, правдив в сердце внутри, да, правдив на языке и правдив в своих делах, то есть на своих да, органах тела. Понятно, да значит, дети, этот хадис, великий хадис, он специально здесь приведен в начале книги. Если ты будешь говорить правду, будешь честным, в сердце у тебя будет да, честность, и на языке будет честность, и в делах будет честность, то, аль -ля, это есть лучший из мусульман. Почему Всевышний Аллах Аталу, сделал так, что именно Мухаммад, салли Аллаху али и довел да, совершенную религию Всевышнего Аллаха Аззаваджаль Ислам до всего человечества? Потому что он самый честный. И мы должны взять его себе в пример. И здесь говорится, Ахроджахм Бухари приводит от хадиса имама Аль Бухари, 110-й номер, смотрите. И также приводит, да, вам муслим, имам муслим. У Бухари, да, приводит 6197-й имам муслим. Номер 3, да, Мин Тарик, аби -а то есть приводится да, цепочка путь этого хадиса. Самое главное, запомнили, первый хадис ⁇ это значит быть правдивым. Это предисловие этой книги. Кто приводит этот хадис? Как зовут сподвижника? Который... Абу Хурейра. Абу молодцы. И значит, вы должны что? Переписать этот хадис, прочитать его много раз и попробовать заучить наизусть. И берем с вами оттуда две пользы. Первое. Нельзя возводить ложь на пророка. Великие имамы веды, в первое время сказали, если кто-то возведет ложь на пророка, то от него никогда не принимается знание о религии. Даже если он покается и никогда больше не будет совершать этого греха. Поняли, да, это касается только, когда человек возводит ложь на пророка. От этого человека никогда не принимается знание. Поэтому нельзя лгать на пророка, даже если человек хочет этим самым сделать что-то хорошее. Например, ты человеку скажешь, о, брат, давай сделаем то-то, то-то. Он тебя не послушается. А если ты скажешь, пророк сказал, что надо совершить такое-то дело, он пророка послушается. Но нельзя обманывать. то есть нельзя, да, наговаривать на пророка Мухаммада, саллиллаху алихи Он самый честный из всех людей. И вторая польза, мы с вами должны быть правдивыми, честными. Старайся, да, быть правдивым в намерении. Сказал, что сделаешь, сделай. Сказал, что, например, да, поможешь отцу, матери в хорошем деле, значит, будешь это делать. В намерении, в словах и делах. Значит, да, вот эти две пользы для начала достаточны в этом хадисе. Теперь давайте посмотрим, что содержит в себе эта книга. В первом уроке, то есть у нас с вами как предисловие, а дальше нас будет интересовать в основном эта практика. То есть будем читать с вами хадисы из этой книги и брать до пользы. Будете со следующего урока уже сдавать этот хадис все. Теперь смотрите Вас не содержание этой книги. Первое, мухад Дима предисловие мы с вами сегодня это взяли. В говорится, что нельзя возводить ложь на Пророка и то, что мы вообще должны быть правдивыми. Мусульманин он честный человек. Дальше у нас вторая первая глава этой книги называется Китайбуль Имен. то есть Книга веры. Придут хадисы в которой будет указание на веру, на веру в Аллаха, аз за то есть в хадисе придет указание на таухид, на то, что необходимо поклоняться одному Аллаху, аз Второе – это китабу Тахара. В этой книге мы с вами будем изучать хадисы, в которых приходит указание на очищение, то есть на очищение тела, одежды, места, где совершается намаз, и также на вуду, то есть омовение. Дальше китабу Соля. Хадисы, касающиеся намаза. Про намаз придут хадисы. Дальше китай аль а, Книга про аль-джумуа. Потому что для мальчиков, для мужчин необходимо посещать пятничную молитву и также пятничную хутбу. А мы-то с вами должны что делать? Не просто отец тебе сказал, или друг сказал, брат сказал, сосед сказал, или даже учитель сказал. Ты должен делать все эти дела, ходить на джума совершать эти намазы, брать омовение, потому что посланник Аллаха велел. А как ты это узнаешь, не изучив хадисы? Для этого мы изучаем хадисы, и ты уже скажешь, я это буду делать, потому что это Аллах велел. Аллах послал посланника, а посланник велел мне идти на джума, на пятничную молитву. И у тебя уже правильное вероубеждение, ты не просто... Слушаешься да, кого-то из э, своих близких отца, там, ты слушаешься самого пророка Мухаммада, وسلم, то есть живешь по хадисам. И для этого мы с вами будем изучать да, вот эти хадисы, потому что хадис это и есть дариль, довод на то, что угодно в Северном Аллаху. Дальше говорится, смотрите, китабу салатиль айдейн, книга двух праздничных намазов. Когда наступит праздник, ты уже будешь знать то, что есть хадис. Дальше говорится китабу солятерис Стиско, Книга намаза, через которую мы просим у Всевышнего Аллаха алистиско, чтобы Аллах не спасал дождь. Китабу солятерис Кусув, Книга намаза аль-Кусув, которая совершается во время солнечного или лунного затмения. То есть, когда бывает затмение, да, э, луна, например, перекрывает солнце и днем резко наступает Темень, да, то есть темно, становится как ночью. Это знамени Всевышнего Аллаха, то есть указывает на то, что один Аллах своим поклонения. И надо же знать, как поклоняться Аллаху в это время. А для этого есть солятуль Кусуф. Поняли, да? Или наоборот, тень земли перекрывает, например, луч, перекрывает луну, свет луны или свет солнца. Это называется солятуль Кусуф. Или, также говорится, «Соляту аль-Хусуф ха Также книга «Джаназы». Когда умирает человек, так надо правильно совершать «Соляту аль-Джаназа» за упокойную молитву. китабу закя Как надо правильно выплачивать «Закят». Хадисы по «Закяту». ль Книга по поступа по у «Уразе». -хадж", книга «Хаджа». «Пути к Дому Всевышнему Аллаху Аззава Джалль». книга Бракосочетание. Когда-нибудь наступит время, и ты женишься. И жениться – это тоже, да, является поклонением Всевышнему Аллаху. И ты уже знаешь, как надо жениться. Китабуль аид. И также книга да, «Освобождение рабов». Китабуль бую. Книга торговли. Кто-то, да, продавец, кто-то занимается бизнесом, торговлей. На эту тему тоже есть хадисы. Китабуль фароид. Книга Альфароев, книга наследства, когда кто-то умирает, его наследство, богатство остается да, его наследником. Китабуль Хиббад, книга подарков, надо знать, что является подарком, что надо делать подарком, можно ли продавать этот подарок или нет. Китабуль Васия, книга завещаний, Китабуль нузыри, книга обещаний и обетов и клятв. Китабуль Хасаме, книга клятвы также, да, и здесь книга возмездия или участи, например, человек совершит какой-то грех, что его за это ожидает. Китабуль худуд, книга казней. В исламе есть казни, которые предусмотрены Священным Аллахом. Значит, мы не должны, да, нарушать то, что установил Священный Аллах. Китабуль акдия, книга судебных дел, то есть суд, когда исламский суд происходит. Китабуль джихади вассир и книга Джихада сражение на пути Всевышнего Аллаха. Китабу Лимару. Книга Алимару, как правильно, должен избираться, да, правитель мусульман, устанавливаться правитель мусульман. Китабу Сойди Вас книга Охоты, как охотятся или Как приносить жертву животное. Китабу лящие бати валят, а имя, книга питья и приема пищи. Как правильно употреблять пищу? То есть на эту тему тоже приходит ходить. Значит, пророк Мухаммад вассалям, всему нас научил. И все, если мы будем делать так, как делал пророк, это будет поклонением. И вся наша жизнь будет поклонением Всевышнему Аллаху Дальше говорится, китабуль Либаси вазина, Как правильно украшаться, как правильно одеваться, какую одежду одевал. Да, посланник Аллаха, салял Аллаху А.С. Китабуль А.Д. Книга воспитания, этики. Значит, мы должны, дети, учиться с вами чему? Кейтики, как относиться к книге, к тетрадке, как относиться к учителю, к урокам. Китабу салям, книга салям, приветствие, как друг друга приветствовать. Китабу шиар, книга стихотворений. Китабу руья, книга видение, снов и так далее. Китабу фадойлил Анбия. И дальше, смотрите, книга достоинств пророков. Значит, пророки, они самые достойные, лучшие из людей. И мы должны знать, на это есть тоже хадисы, указывающие на достоинство пророков. Хитабу фадойли да будет доволен Аллах ими всеми. Сахабы, это значит сподвижники, которые сопровождали пророка, уверовав в него и были на этом до самой смерти. Хитабу аль-Бирри Книга послушание родителей и поддержание родственных связей. Мы будем изучать с вами хадисы, да, в которых приходит указание, то, что надо слушаться родителей в том, что является одобряемым, хорошим у Всевышнего Аллаха, и осиля, то, что необходимо поддерживать родственные связи, даже если эти родственники, там твои братья, они не поддерживают с тобой родственные связи, а ты все равно да, узнаешь про них, навещаешь их. Ради Аллаха. китабу ль книга знания. Китабу-викри вад-дуа и вад-таудати Книга поминания Всевышнего Аллаха. И мольбы, и взывания к Всевышнему Аллаху. И покаяние, и али-стигфар, прошение, прощение Всевышнего Аллаха. китабу сихати хиямати киямати джаннати ваннар Книга, через которую приходит описание судного дня, рая и ада, Китай был фитан, лашрот саа, книга искушений и признаков часа, то есть когда да, признаки часа имеются наступление конца света, Китай был зух и книга зух аскетизма и арапаик, то есть то, что касается духовной жизни человека, и то, что необходимо ограничиваться минимальным, то есть достаточно помнить то, что эта жизнь всего лишь мост, Вахера в последней жизни. Мы не должны да, с вами отклоняться в сторону этой мирской жизни, а должны всегда стремиться вахера. Вахера. А эта жизнь всего лишь место испытаний. А там последняя жизнь вахера является местом воздаяния. Значит, эта книга, дети, в вашей жизни, книга хадисов, она является великой книгой, книгой сунны. Если мы заучим с вами, иншаллаху, эти 300 хадисов, то есть получается то, что вы выучили какую-то великую основу из Сахиха Аль-Бухари и Сахиха Муслима и жить в соответствии с этой книгой, то есть в соответствии с этими хадисами, чтобы нас возлюбил Вячеслав Аллах. Давайте попробуем с вами еще раз за два-три повторить этот хадис и перейдем на следующий предмет, иншаллах. Давайте моро, проработаем моро, МАН МУТА АММИДА Смотрите, кто-то из вас сказал Нет, ЗАЛЬ ХАФИФА ЗАЛЬ ХАФИФА имеется в виду, там нет шабды МАН КАЗАБА فَلَيَوَدَّ فَلَيَوَدَّ بَوَّ فَلَيَوَدَّ فَلَيَوَدَّ بَوَّ مِكُسْكَمِ مِكُسْكَمِ فَلْ فَلْ فَلْ يَتَبَوَّ يَتَبَوَّ يَتَذَوَّ فَلْ فَلْ فَلْ يَتَذَوَّ ف прям по выбор. макаа Теперь все вместе значит дома, да, много раз читайте этот хадис. Кто может выучить, выучить миншалак. Кто выучит, будет сдавать. Значит, смотрите, на это предисловие, с этого хадиса начинается эта книга. Теперь передает Абу Хурейру. Как зовут Абу Хурейру? Абдурахмани. А, Ива. Хорошо. Кто запомнил, запомнил. Кто не запомнил, потом запомнит. Потому что хадиса от Абу Хурейра приводится да, в большом количестве в этой книге. И значит, будет постоянно повторяться его имя. И хочешь, не хочешь, все равно завучит, да его имя. А как зовут Расуль Аллах? как зовут посланника Аллаха? Значит, Абу Хурейра передает от посланника Аллаха. Значит, Абу Хурейра является кем? Подвижником. Да. саллаху это значит подвижник, который видел посланника Аллаха, уверовал в него и умер на этом. Дальше говорится, в этом хадисе мы с вами две пользы взяли. Самая первая и главная польза это какая? То, что э, нельзя обманывать. Нельзя. Что обманывать. Нельзя? Обманывать. Да, нельзя возводить обманывать. ложь на пророка. Да. То есть не просто обманывать, а нельзя возводить ложь на пророка. Сказать то, что пророк что фото, но он этого на самом деле не говорил. То есть наговаривать на пророка нельзя, наговаривать нельзя. Например, кто-то там, например, да, пришел какой-то брат, и ты говоришь, что какой-то брат, например, да, Махмуд его зовут, он сказал, что на улице там происходит, да, жар или еще что-нибудь а на самом деле он этого не говорил получается это наговор да на этого Махмуда поняли это является ложью а самый великий грех это когда человек наговаривает на самого пророка мухаммада соля вот это самый великий грех значит от этого человека знаний не принимается поэтому это очень опасно Все, если мы никогда не будем наговаривать на пророка и будем оберегать честь пророка мухаммадасаллялах а это уже очень хорошо. Мы знаем то, что он всегда говорил правду и должны оберегать его честь. Честь это значит, все должны что? Любить и уважать да? пророка Мухаммада. И вторая польза это значит, чтобы мы не обманывали, чтобы мы были честными. Понятно, да? В сердцах, на языке и также, на, и также в своих делах. Это значит у нас первый урок по этой книге.